Всем привет! Меня зовут Михаил Исаев и сегодня нахожусь в своей небольшой домашней мастерской. Я бы хотел вам показать один из вариантов декоративной отделки стен, но прежде чем приступим, я сделаю небольшое объявление. Среди зрителей моего канала я разыграю вот такой лазерный уровень марки Bosch gll 380 из профессиональной серии. Этот нивелир проецирует одну горизонтальную и две вертикальные плоскости в диапазоне 360 градусов. Ну и это еще не все, друзья. Как же можно работать таким уровнем без штатива? Верно, поэтому такой профессиональный штатив также достанется нашему победителю. Более подробно про условия розыгрыша я расскажу в процессе работы, поэтому не переключайтесь и приятного вам просмотра. Вот эта часть конструкции у меня изготовлена из металлопрофиля. Далее идет утепление и шумоизоляция 5 см. Поверх все зашито ДСП 16 -м. Но так как вот эти три стены, они у меня являются крайними на моем участке, постоянно задувает ветер, они находятся под дождем, под снегом, и от этого здесь зимой становится немножко прохладно. Решил дополнительно утеплить еще пеноплексом толщиной 30 мм и все зашить по кругу USB плитой толщиной 9 мм. Но, честно говоря, вот такой внешний вид мне глаз не радует, поэтому буду делать еще декоративную отделку при помощи фанеры толщиной 6 мм. Ну и, конечно, самым главным моим помощником это будет наш универсальный стол-трансформер, на котором я буду пилить и фрезеровать фанеру. Без него у меня ничего не получится. Более подробно узнать про эти столы, а также сделать заказ, вы можете у нас на сайте. Листы фанеры тонкие и прогинаются. Одному, конечно, не совсем удобно пилить вначале, но после пары отрезков все идет как по маслу. Принять участие в розыгрыше могут только подписчики моего канала, поэтому если вы еще не подписаны на канал, обязательно это сделайте. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить прямую трансляцию. Выбирать победителя будем случайным образом по комментариям под этим видео. Писать можно что угодно, к примеру, свой номер телефона, ссылку на любой профиль социальной сети, ну или ваше мнение о моей мастерской. Прямую трансляцию проведем, когда это видео наберет 150 тысяч просмотров. Ну а если не наберем это за два месяца, то проведем ее в начале октября этого года. Сейчас вы видите вот эту площадь такой все чистенькой, красивенькой, но есть одно маленькое, но это все будет заставлено и практически этого не будет вида ничего. Буду только ну, вот фрагмент, я так думаю, вверх, примерно, ну, вот, может быть, до сюда, потому что здесь у меня станет станок с ЧПУ. А, там у меня идет, значит, сверлильный, потом фрезерный, циркулярный стол с кареткой. Кстати, будет обзор, это наш новый продукт пока. Опять же, по определенным обстоятельствам он не выходит, но он уже разработан. Где-то с год назад мы с Алексеем Янкевичем его начали разрабатывать, мы его сделали, но чуть-чуть попозже все будет. Значит, что хочу сказать, тут сверлильный ног, будет здесь фрезерный циркулярный стол. А дальше идет ленточная пила. И да! Вы еще не видели, что здесь есть фуганок. То есть вот сейчас на данный момент здесь находится фуганок. Когда я проводил камеру по а, вот этим шкафам, здесь есть скрытый фуганок. То есть определенные двери открываются, и оттуда выезжает фуганок. Это не то, чтобы это новая покупка, он еще там покупался, не знаю, наверное, с более года назад. А у него еще был обычный вал, то есть не вал хеликал, они еще поставлялись с простым валом. То есть я его когда купил, я его поставил в гараж. Вот. А потом, когда джет уже начал продавать и отдельно Val Helical, я его купил и поменял, как бы дошли руки до этого. Это было в планах у меня сделать эту стенку и сделать так, чтобы, когда мне будет необходимость в нем, чтобы я открыл двери, он выехал, то есть, поработал и обратно закатил. То есть, он здесь, в принципе, не мешается, он стоит у меня под столом. Ну, опять же, если вам это будет интересно. Вы мне в комментариях напишите, может быть, я какой-нибудь обзорчик такой небольшой сделаю. вот И покажу вам, как здесь у меня все будет обустроено. Ну, наверное, на этом лирическое отступление. Пора заканчивать и, наверное, дальше надо идти работать. Розетки я решил разместить под шкафами, мне показалось, что так будет удобнее. Да и внешний вид намного интереснее смотрится. По одной штуке по краям и одна в середине рабочего места. Шкафы я вешал на шину, поэтому здесь есть небольшой отступ от стены. Не критично, но для эстетики закрою уголком 15 на 15. Вот и подошло дело к завершению и финишная отделка. У меня будет обрамление проема уголком 15 на 15 вокруг дверей. На внешних углах также приклею уголок, но уже 20 на 20. Всем, кто смотрел этот видеоролик, огромное спасибо. Я буду ждать от вас комментариев, что вы думаете о такой отделке стен. Возможно, вы мне что-то порекомендуете или наоборот закритикуете. Критики я отношусь совершенно спокойно. Еще раз всем спасибо. Не забывайте принимать участие в розыгрыше. С вами был Михаил Ифаев. До новых встреч!